Иногда трудно выбрать риск вместо стабильности, поменять привычки. Но когда-то все это проходили. Воспоминания о том, как это получилось раньше, помогают получить силы, которые нужны, чтобы принять любое решение. Закрывайте глаза. Вокруг лес. Под ногами приятно похрустывают ветки. Поют птицы. Прохладный ветерок серпкий лесный запах. Пахнет елью или, может, сосной? Если присмотреться, можно увидеть где-то в траве кустики земляники. Сорвать несколько кисловатых ягод, положить в рот. Вкус, который ни с чем не спутаешь. Вызывает приятные воспоминания из далекого прошлого. Рядом, в роще, детские голоса. Может, это друзья? Сколько вам сейчас лет? Семь? Восемь? Глаза сияют. Если посмотреть со стороны, можно заметить, что в них не ни грамма усталости. Обратите внимание на ощущения. Тело легкое, практически невесомое. Пышет энергией. Хочется сорваться и бежать куда-то вперед. Например, строить шалаш на дереве. И вот. Друзья столпились вокруг. Говорят о том, что еще нужно для шалаша. Вокруг доски, острые гвозди, металлические листы, утащенные со стройки. Никто в компании не занимался стройкой, но заметьте, они не пытаются найти инструкцию или пригласить специалиста. Достаточно действовать. Как раз нужно прибить пару досок к дереву, чтобы забраться на ту большую ветку. Поднимайтесь. Молоток тяжелый. Кто-то из друзей держит дощечку, чтобы она не упала Резкая вспышка боли Палец онемел Ноготь, кажется, сейчас отвалится Проступают слезы Но не хочется показывать слабость при друзьях Нужно потрясти рукой Все смеются Боль отступает Внутри поднимается волна смеха Просто получен опыт Ошибки случаются и теперь глаза внимательно следят за молотком. Несколько четких ударов. Лестница готова. Прекрасно. Самое время проверить и забраться наверх. Одна дощечка покосилась. Руки срываются. Цепляйтесь за ветку. Все внизу затаили дыхание. Но нельзя же так просто хлопнуться на землю. Может быть, внизу кто-то, кто вам нравится. Нужно показать, как непринужденно справляешься с такими ситуациями. Подтягивайтесь. Мышцы напряжены до предела. Руки трясутся. Еще. Есть. Получилось. Перекиньте ноги. Вот так. От страха сердце стучит, как сумасшедшее. Перед глазами красные круги. Но это не важно. Отсюда открывается великолепный вид. И вы первые его увидели. Яркое синее небо. Пшеница на поле переливается золотом. Ветер качает ветку. Кажется, как будто летишь на каком-то воздушном корабле. Прекрасное чувство. Гордость проделанной работы. Чувствуешь себя мастером по строительству лестниц на деревьях. И сейчас, обратите внимание, можно было пораниться железными листами, сорваться с дерева. Никто не был профессиональным строителем Но вас не остановили эти забавные вещи Которые часто пугают взрослых Вы не задумывались об этом Поэтому любые эксперименты давались просто Благодаря этому сейчас можно дышать и ходить по земле Не бояться На этот опыт стоит опираться, когда хочется попробовать новое Рискнуть, сделать выбор с самого рождения тяга к переменам лежит в крови. Ребенок на дереве улыбается, смотрит веселыми глазами. У него в руках белый самолетик. Он бросает его. Ветер несет прямо в руки. Самолетик словно светится. Возьмите его с собой. Легкий ветер обволакивает. Детский смех. Чистое синее небо. Бесстрашие и желание жить каждой клеточкой. Но пора навестить еще кое-кого. Красивая комната. Здесь пахнет индивидуальностью. Может, на стене висят плакаты или фотографии? Комната в светлых тонах? Или вы предпочитали темноту? Играет какая-то музыка? Рок? Или что-то популярное? Тексты, переполнены эмоциями? В комнате бардак, какие-то зарисовки валяются на полу. Что там? Может, это будущая картина? Или чертеж? А может, наброски любовного письма? Интересно, а гитара тут есть? Или другой музыкальный инструмент? А вон там, на столе, учебники. Комната подростка. Время яркого стремления к чему-то высокому. Время сопротивления, безграничных чувств. И невероятные веры в свои способности. Звонок в дверь. Кажется, пришла подруга или друг. Есть что обсудить. Ноги уже несутся к двери. Встречают вас с улыбкой и парой глупых шуток. В груди разливается тепло. Становится весело. Хочется улыбаться. Идем в комнату. Может сейчас вы обсуждаете какие-то революционные идеи и планы на будущее? Взрослая жизнь кажется далекой, но хочется поскорее нагнать это время, получить долгожданную свободу, делать то, что велит сердце, говорить то, что думаешь. Уж вы это точно не будете бояться. В отличие от них, ото всех, желание перемен настолько сильное, что можно почувствовать его физически. Сердце бьется быстро, пальцы пускаются в жестикуляцию, по коже пробегает ток. В глазах стальная уверенность, что в жизни все будет так, как захочется. Когда вы станете взрослыми, будет любимое дело, и оно принесет много денег. Будет много друзей и постоянное веселье. Рядом будет тот человек, который так сильно нравится. На лицах мечтательные улыбки. Энергия потоком струится по телу. Искренность и буря эмоций. Кажется, что они останутся внутри навсегда. Да, планы сырые, много чего поменяется. Но это не важно, ведь сейчас уверенности силы кипят внутри. Гонят кровь по венам, дышать легко и свободно. Именно этот опыт меняет жизнь. Помогает сломать и построить заново. Только эти чувства по-настоящему помогают прийти к той самой жизни. В комнате остается только подросток. Протягивает руку. Пальцы касаются плеча. Смотрит в глаза. Улыбается. В глазах уверенность и искренность. Протягивает ручку. Возможно, ей записывали что-то важное. Она сияет в руке. Металл теплый, почти горячий. Хлопает по плечу и кивает головой. Пора. Положите ручку к тому самолетику, что подарил ребенок. Осталось навестить еще кое-кого. В нос бьет запах растений. Может цветов или свежескошенной травы? Приятный, успокаивающий. Можно облокотиться на лавочку. Удобная спинка. Вокруг небольшой сад. Что в нем растет? Цветы или, может, плодовые деревья? Яблони, вишни. Цветки опадают. Прохладный ветерок кружит их в танце. Пестрые цвета заполняют аккуратные клумбы. Красный, желтый. Красиво. Над головой синее небо. Ветер плавно гонит облака. Вдохните поглубже. Воздух чистый, свежий. На душе спокойно. Звон колокольчиков. Хочется сидеть и наслаждаться, как будто прошло немало времени. Многое понято, многое попробовано. И поэтому намного важнее то, что перед глазами, ведь когда-то этого может и не стать. На крыльце большого, красивого дома человек улыбается. Смотрит понимающими глазами. Кто-то любимый и привычный, кто знает про вас все-все-все. В груди поднимается волна тепла, на лице улыбка. Сколько лет на вас смотрят эти глаза? Двадцать, может, тридцать. Человек садится рядом, берет вашу руку в свою. Маленькие морщинки на коже, прикосновения теплые, крепкие, в голове всплывает веселая история из молодости. Кажется, ее рассказывали уже тысячу раз. Но смех все равно рвется наружу. Многое пришлось преодолеть для того, чтобы счастливо сидеть в своем саду на лавочке с любимым человеком и чувствовать гордость за себя и свои поступки. Смутные ощущения страха и сомнений из прошлого теперь кажутся далекими и смешными. Важные решения, которые казались рискованными, теперь видятся естественными, будто и не могло быть иначе. Истории одна за другой струятся из самой души. То, что казалось болезненным и невозможным, наполняет опытом и внутренней силой, делает смысл всего происходящего каким-то волшебным. Время пролетело быстро, но сердце стучит легко. Глаза и тело все еще источают жизнь. В душе нет места сожалениям, ведь все получилось. Получилось так, как велело сердце. И каждый риск, решение, преодоление стоили того, чтобы стать счастливым человеком. Ветер мягко развивает одежду, уже зажигаются фонари. Легкий поцелуй касается щеки. Пора. Пожилой человек встает с лавочки, подходит ближе. В груди разливается что-то теплое, важное. Небольшая дымка из слез застилает глаза. Морщинистая рука нежно ложится на ладонь. Глаза, наполненные опытом и пониманием, смотрят куда-то внутрь, в самую суть. Всё та же азартная, счастливая улыбка, только на пожилом лице, заставляет сердце биться чаще. Человек вкладывает в ладонь что-то теплое, металлическое, карманные часы. Ветер усиливается. Стрелки на карманных часах отматываются назад. Пожилой человек легонько обнимает, гладит по плечам, словно говорит: все будет так, как мы того захотим. Все будет хорошо. Важно всегда идти вперед и никогда не забывать. Не бывает подходящего времени для решений и перемен, потому что оно всегда подходящее и всегда наше. Последний луч озаряет лицо старика, подростка и ребенка. Пора. Ветер затихает. Где-то рядом стол. На нем лежат бумажный самолетик, ручка и часы. Самое время положить часы в карман, развернуть лист, взять ручку и попрощаться с неопределенностью, решение которой на самом деле уже давно крутится в голове. Чтобы решиться, стоит опереться на опыт, который заставлял сердце пылать ярче любых огней. И как бы ни было страшно, попробовать все, как когда-то в далеком детстве чувствовать уверенность в своих силах и правоте, как в молодости. И всегда помнить о том пожилом, счастливом человеке, который выбрал зов своего сердца, как бы ни было тяжело.